Здравствуйте, друзья! Вот и завершается год 2020. Не знаю, как вы, но я отношусь к нему с уважением, с любовью и благодарностью провожаю его, потому что он мой юбилейный год. Мне исполнилось в этом году 70 лет, и я очень много совершил доброго в этом году. И все те события, которые происходили в этом году, они меня, наоборот, подстегнули и заставили жить и действовать намного активнее, даже относительно моей активности, еще большей активности. И я много чего сотворил. Благодарю этот год и желаю всем тоже его проводить с благодарностью, потому что он от, открыл многое для нас, наши ресурсы, наши слабые места создал какие-то новые наши, нас новыми. Мы все новые, мы все изменились. Мы каждый год меняемся, но этот год достаточно серьезно изменил всех нас. Благодарю и отправляю его в историю. А сейчас мы вступаем с вами в год 2021. Год уже другой энергетики, другого состояния. В нем больше динамики, в нем будет больше интересного, полезного и чуть помягче, чем был предыдущий 2020 год. Этот год – год развития, год выхода нас из кризиса. Кризис, конечно, еще будет продолжаться какое-то время, но все, уже перелом наступил. Мы с вами в 2021 году будем выходить на все более высокие, добрые вещи – и это все нам позволит быть более счастливыми. И вот это такое вот э, видение этого следующего года и рождает соответствующее пожелание, чтобы у нас в следующем году было больше здоровья, больше счастья, больше радости. И чтобы это все распространялось вокруг нас все дальше и дальше. И где бы мы ни оказались, чтобы нас окружало именно радость, любовь, и тогда наша жизнь будет обретать все больше красок. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю постоянно растущего счастья.